Приветствую, друзья! Сейчас должно быть меня видно и слышно. Предупреждаю сразу, у нас идет небольшая задержка. Так что по десятибальной шкале, как меня видно, как слышно, все ли хорошо, поставьте десяточки в чат, если меня видно и слышно. Проверим и будем продолжать. Да, вижу, пошли десятки, супер. У нас будет, сразу предупреждаю, небольшая задержка, секунд там 10 примерно, а может и 15 доходить. Супер, супер, все, вижу, десяточки, можете не ставить. А, итак, итак, меня зовут Николай Котин, я являюсь основателем обучения Smart Money. А, я думаю, большинство из вас меня знает, те, кто нет, я являюсь создателем. Также сегодня мы с командой вам проведем вебинар, расскажем о преимуществах третьего пакета. То есть у нас наконец-то запускается старт, можно так сказать, третьего пакета. Он не полностью готов, но уже большинство людей смогут, смогут получить первые уроки, то есть то, что мы записали, то, что готовили, и уже применять в бизнесе, который предлагаем мы или уже в своем бизнесе решать вам, да, как использовать знания, которые мы даем. Сами мы черпаем с разных источников за достаточно неплохие суммы, то есть каждый курс покупается, разбирается тема, покупается сразу много информации, берется нужно и собираем только нужно и даем вам, чтобы вы уже двигали. Ну, все, что хотите, да, там любое предложение, которое есть на рынке. Кому, кстати, музыка зашла, которая сейчас играет, кто сейчас балдел под музыку, поставьте пятерки. А кому нравится кадр девяточки, извиняюсь, у нас такой формат музыки играет. Кто постарше, может, не зашла, конечно. Ну, что есть, то есть. Вижу пятерки. Интересно, будут девятки или нет? Супер. Аудитория отзывчивая, есть и девяточки, класс. Итак, итак, ребят, что сегодня будет? Давайте я вкратце расскажу. Сегодня мы поговорим об инструментах, такие как таргетированная реклама ВКонтакте. Разберем с вами Инстаграм. К сожалению, по Фейсбуку у нас отпадает модуль. Спикер не, по техническим причинам не сможет присутствовать. И также мы разберем по e-mail. Да? То есть мы разберем e-mail. Это прямо в конце вам наш спикер расскажет преимущества его. И расскажет вам о таком небольшом новом продукте, который тоже у нас будет. Он позволяет собирать большое количество подписчиков. Как вы знаете, подписчики – это золотой запас, как многие говорят. Действительно, чтобы вы могли продуктивно рекламировать свои продукты, вам нужно большое количество подписчиков. Да? Ну и, естественно, продавать не нужно. Как многие делают большую ошибку, начинают продавать в лоб. Мы вам покажем... В принципе, первое, второе обучение, пакет создан именно так, чтобы вы понимали, как нужно действовать, выстраивать воронки продаж, запускать уже партнеров. И вот этот инструмент, который еще будет, данный продукт, он еще, насколько мне известно, не до конца готов, он будет приводить очень много партнеров именно на сам этот продукт, который он есть. Да? Стоить он будет тоже определенную сумму, скажу вам сразу, немало. Но будет возможность получить его бесплатно. Это здорово. Потому что, как вам сказать, я с таким продуктом год назад набрал очень много подписчиков. Каждый день я его настроил тогда, где-то пропиарил 2-3 недели. И спустя год мне этот продукт приносит до сих пор подписчиков. Это очень круто. Я уже вообще им не занимаюсь, но уже год прошел, до сих пор он работает. То есть немножко вам расскажут об данном продукте, о его запуске. Будет чуть позже. И в обучении в третьем пакете тоже о нем будет говориться. Каждый из вас, кто сейчас присутствует, в будущем сможет получить его абсолютно бесплатно. Итак, мы запускаем третий пакет. Этот запуск будет в течение суток происходить. То есть те, кто на втором, да, смогут его получить. Естественно, кто сейчас вообще с полного нуля, пришел, вообще не понимает, куда он попал, не знает про обучение SmartMoney, он сразу не получит вот эти инструменты, что в третьем пакете. Вам нужно будет сделать определенные действия, да, проработать второй пакет полностью. Иначе смысла вообще нету А третьего пакета, я вам сразу говорю. Если вы получите вот эти все инструменты, вам настраивать нечего будет. Вы просто... Но они не нужны вам без первого и второго. Первая и вторая упаковка – это основа. А вот третий дает массовый трафик. Большое количество людей, которые увидят ваше предложение. Да, напишите, пусть перезайдут. Все правильно, супер. А, итак, давайте немного разберем про таргетированную рекламу напишите пожалуйста кто понимает что такое таргетированная реклама и знает как ее настраивать поставьте пятерочку если кто не понимает что такое таргетированная реклама вообще для него это слово новое поставьте нолик пятерки если вы понимаете да о чем я говорю что такое таргетированная реклама и нолик это вообще первый раз слышу и никогда не наст... ну, из вас, наверное, многие слышали, но не настраивали, да? Нолики вижу. Есть нолики. Угу, угу. Вижу пятерки. Пятерки. Ну и ноликов много, да, в принципе. То есть разная аудитория, супер. Смотрите, я попробую вам вкратце рассказать. Таргетированная реклама – это реклама, которая дается ВКонтакте, но дается она не на всех, да, представьте, сколько там миллионов людей. Это просто вы выкинули бы денег. Таргетированная реклама – это когда вы настраиваетесь на определенный сегмент людей, которые интересуются вашей нишей, которым интересно именно ваше предложение. То есть если вы там а, кондитер, продаете торты, вы можете настроиться так, что, к примеру, людям, у которых завтра день рождения, да, в вашем городе, если вы в Москве живете, вам же не нужно продавать торты а, во Владивостоке, к примеру. То есть в вашем городе вы настраиваетесь таргетирован на определенных людей и даете такую вкусную рекламу, что люди обращаются именно к вам. Да? Вы можете там, к примеру, торт. Если торт, делаете минингом 15% скидки, бац, и делаете рекламу именно на этих людей, у которых там через день рожде... через день э, день рождения будет. Ну, это к примеру. Чтобы вы понимали, это реклама, которая в левом углу дается контактам. Там выскакивают фотографии, фотографии выскакивают, картинки и объявления. То есть это один из вид рекламы. На самом деле их там несколько можно давать. Но оно для меня более такое рабочее, и в основном я его использую. В чем преимущество еще, когда, если вы будете работать с нами, да, у нас на примере идет как раз наша ниша. То есть если обучаться у кого-то таргетированной рекламе, они говорят обобщенно. То есть опять же, да, кто-то вам будет говорить про кондитеров, про торты, про гвозди, как им продать. Потому что люди просто с воздуха будут брать пример. Здесь же на примере уже наши ниши, что, кого и как искать. Но в любом случае креативность нужно проявлять. В любом случае вам нужно делать так, чтобы подключать свое воображение, да, какие люди вам нужны, включаться немного, потому что за вас делать, за вас мы не сядем дома, да, и за вас делать не будем. Здесь нужна креативность, мышление, и оно будет у вас формироваться за счет действий. То есть вам просто будет показано, что нужно делать, и когда вы это будете повторять, у вас будет формироваться мышление, уже свое что-то подставлять. Потому что когда я обучался... Я сначала повторял, а потом, да, есть вот это соединить с этим, потому что там инструментов вам будет показано, больше ста больше инструментов, и их между собой можно а, все время, ну, соединять, да, скажем, выстраивать цепочки такие длинные. И, соответственно, здесь в любом случае вам нужно будет подключ, включаться в работу, скажем так, включаться, но основное вам будет показываться. И достаточно да, около 10 уроков да, по таргетингу записано без воды. Да, то есть мы не любим воду лить, а как нужно. А, Во-вторых, смотрите, у нас еще вам будет показано два кабинета. То есть когда дают люди рекламу таргетированную, то есть у человека есть рекламный кабинет. А туда вы заходите и оттуда даете рекламу. Мы покажем вам еще с другого места. Вот другое место, оно мне более нравится. Я даю и там, и там, но я, когда начинал обучаться, я не знал то, что есть второй кабинет, и он действительно классный. Там есть масса преимуществ перед первым. Он дается некоторые бесплатности со временем за использование. да. И я практически пользуюсь вторым кабинетом. Там мне намного удобнее, я там и пополняю, и полностью все делаю. То есть вам показано, будет показано, как сделать и там, и там рекламу. А когда первое, что нам вообще нужно будет сделать, это собрать аудиторию. Сбор аудитории это как раз вот есть вот это, то, что таргетированное, да, мы делим на сегменты. Собираем аудиторию, которая интересна нам. Потому что если мы предлагаем заработок, предлагаем там партнеров, сетевой, бизнес в интернете, без разницы, да, если вы будете рекламировать это на людей, которые занимаются, грибы собирают, да, им интересно про грибы будет и слышать, но не про заработок, как правило. Может, они что-то и ищут, но нужно нам, нужна нам аудитория теплая, горячая, да, которым прям показали они, да, мне это интересно. Вот такая нам нужна аудитория. И вот здесь мы начинаем собирать ее и сегментировать уже, там, разделять ее немного по и в дальнейшем уже давать на нее рекламу. Мы создаем объявление. Объявление, опять же, да, в чем самое делают многие ошибки, они сделали объявление и ждут, что сейчас пойдут там, миллионы денег. А партнеры полетят. Нет, здесь а, начинается тестирование. И тестировать, вот у меня где-то было одно объявление, я на одной аудитории, я тестировал 20 объявлений. Здесь, понимаете, как может быть, вы думаете, что ага, я подобрал классную картинку, я написал классный текст. И вот здесь многие ошибаются, потому что все люди разные, и у всех восприятие разное. Для вас это классно, для кого-то это вообще никак. И вот ваша аудитория может как раз с вами быть настолько разная, что то, что вы подобрали, оно не, под, не подходит, да, оно людям не нравится. Это не говорит, что у вас там вкус какой-то, это говорит просто, что все люди разные. И, соответственно, здесь нужно проводить тесты, да, и более такое кликабельное объявление найти, и уже по нему непосредственно делать рекламу. Перед этим мы еще будем разбирать, как делать метки. Метки нам позволят убрать ненужные, не то, что ненужные, а объявления, которые не так заходят. Бывает такое, что клики идут, а подписчиков нету. Соответственно, и подписная не растет, не растет база, и мы не получаем толк. Соответственно, мы можем отключить это объявление. Метки мы проставляем и видим откуда к нам пришел человек. Такие метки можно давать не только в таргетированной рекламе, а вообще во всех объявлениях. В третьем пакете это будет один из разделов, как в ВКонтакте сделать эти метки, а также с помощью метрики. Яндекс Метрика. если кто знает, что такое Яндекс Метрика, тот меня понимает, да. Тоже будем разбирать, как у вас будет свой сайт, будет полностью отслеживание. А как давать рекламу, то есть метрик мы тоже будем разбирать. Но здесь пока мы в самом начале у нас будет таргетированная реклама, мы разберем, как делать метки. И это очень нам пригодится, поверьте, это очень нужный инструмент. <coughs> Секунду. Вебинар будет не длинный. <coughs> Один час, да, мы сегодня будем, постараемся прям вкратце уложиться. По-быстрому, час, ну, полтора вообще максимум. А, далее. Здесь мы еще с вами будем разбирать это автоматизацию. Самое такое вкусное, это именно здесь автоматизация. Вы, наверное, часто видели объявления, которые там псевдогуру вас научат автоматизация автоматизировать бизнес и тому всему подобное. Да? Частенько вот напишите плюс. Если вы часто встречали, что вас хотят научить автоматизацию, а туда приходишь там спам галимой, <laughs> то есть вся автоматизация складывается из того, что тебе просто надо бомбить спамом. Вот это люди считают за автоматизацию. И это очень большая ошибка, когда люди начинают так работать. Я начинал тоже так работать. Был какой-то результат, но он настолько ничтожный, что и портится и карма, и все остальное, да, и отношение к тебе как к человеку. Спам просто нужно пользоваться еще грамотно. Автоматизация – это когда вы выстраиваете полностью, настроили именно воронку и запускаете автоматически туда трафик. И вот в таргетированной рекламе можно настроить так, к примеру, вы выбрали человека, он лидер мнения да, какого-то а, вашей ниши, в которой вы развиваетесь, вы сами за него, на него, за ним следите, он вам нравится как человек, и наблюдаете. Ну, это к примеру. К нему подписываются люди, вы также к нему там, да, подписались, друзья постучались. А, в основном только люди к нему стучатся и подписываются те, кто которым интерес хотят научиться у него чему-то, да, посмотреть за ним, ему, им интересно, чем он занимается. Соответственно, это наша тоже целевая аудитория. Как мы можем сделать? Во-первых, мы можем, во-первых, забрать этих людей, да, дать на них рекламу, это одно. Но мы можем поставить данного человека на отслеживание, и каждый человек, который добавляется ему в друзья, подписчики, он попадает в наш рекламный кабинет, и на него дается реклама, причем можно выбрать, сделать так, сделать у него, у этого человека есть определенная ниша, какая-то определенная фишка, и дать рекламу таким способом, что вы как бы эту фишку тоже даете человеку. И соответственно человек подписался на него, на, на него сразу приходит, ну, не сразу там в течение какого-то времени от вас реклама, от контакта, точнее реклама, он переходит и уже вы его забираете себе. Это очень крутой инструмент. Это как работает на людях, так и работает на группах. Выбрали какие-то группы определенные, в них вступают, он бац, вам ваш, можно сказать, рекламный кабинет попадает. Плюс можно сразу же, если заморочиться, да, я как делал, настраивал очистку сразу, Потому что бывает, ну, боты, какие-то ненужные люди. Вы можете параметры поставить, чтобы программа, она сама этих людей убирала, которые вам не нужны. У которого, там, например, нет фотографий. Да? Вот. Я вот таких людей вообще убираю. У него нет фотографии главной аватарки ВКонтакте, к примеру. Я таких людей вообще не рассматриваю. Соответственно, также в группу он добавился, бот его захватил, посмотрел. Ага, у него аватарки нет, все, он его убрал, идет дальше. И таким способом вот она автоматизация. У вас есть воронка, которую вы настроили, а дальше вы уже трафик собираете автоматически, без вашего участия, да, уже происходит весь процесс. И у вас постоянно люди берутся отсюда, попадают к вам в воронку, и, соответственно... Да, интересный человек будет во время вебинара. И, соответственно, вы получаете партнеров. По-моему, это здорово. Кто бы хотел так, кто бы хотел вот так воронку продаж автоматически настроить, поставьте семерку, если бы вы хотели тоже так же сделать, чтобы у вас постоянные люди приходили в вашу ком... компанию, не в компанию, а на ваше предложение. Поставьте семерки, если бы тоже хотели полностью все выстроить и получать постоянно партнеров. То есть есть как автоматизация, есть, как я говорил, сразу очистку, да, вы... Задаете несколько параметров, то есть очистить, там, к примеру, без фотографий, от ботов, еще как-то отфильтровать. Эти параметры всегда выполняются, и только после этого к вам в рекламный кабинет прилетают эти люди. Да, вижу семерки, супер. Ну да, Гарри видно, разбирается. Вот. На комментарии. Да, настраивать можно хоть куда, там уже главное начать, а там фантазия уже начинает работать. Ага, можно на это настроить, можно туда настроить. Но только после того, как вы пощупаете, да, сам парсер, как вы его разберете. Поначалу будет трудно скажу, сразу. Но потом со временем вы будете понимать, что где находится. Сначала с видео. Ну, это все так в жизни, да, поначалу непонятно, зато потом а, это здорово. А дальше, смотрите, в уроке также будет один из методов показан. Я его называю секретный метод такой. А, когда вы посмотрите, я попрошу, ну, попрошу не распространяться о нем. Он такой, он не то что незаконный, нету такого, чтобы его запретили, но он есть такой небольшой подвох в нем. Ну, он классный, да. Я собираю где-то подписчик, не выходит клик один, полтора, два рубля. То есть это очень дешево, кто разбирается в таргетинге. Вот именно с такого, с такой рекламной кампании полтора, два рубля максимум, по-моему, два рубля мне выходило. Можно еще ну, ниже, ниже, если там в день в день сделать. Я сейчас не буду говорить, как это делается, просто я прям на примере показываю, как я это сделал. Посмотрите, потом уже в третьем пакете будете и разберетесь. Вообще, мне интересно, кто хочет прямо уже попасть в третий пакет, вот две пятерки, ну, что вы хотите в третий пакет. Вот две пятерки прям поставьте. Прям да, мне эта тема интересна, я хочу. Как два рубля? Два рубля клик. Бывает единственное, что люди... Приходят, конечно, вот метки они отслеживают. Клики есть, а регистрации нет. Вот здесь вот уже ну, работ, метки как раз хорошо работают. Да, вижу, пятерки, здорово. Здорово, здорово. Сегодня будем запускать. Сейчас не все. Что у нас там сейчас идет? Таргетированная реклама полностью. Она вся. вот По, по таргетингу полностью вся информация. А дальше у нас есть Facebook, на, то есть половина, да, то есть там начинается с оформления. Многие у нас просили, э, то что контакт у нас как бы мы разобрали, а вот остальные соцсети нет. Вот Facebook и Instagram разбирается еще подробнее, да, то есть более подробнее разбирается, как оформить, как настроить. И уже потом уже по платной рекламе будет добавление именно ВКонтакте и в Фейсбуке. Сейчас можно сказать не то, что АЗ, а как правильно все настроить будет. Будут и бесплатные методы продвижения показываться, то есть сейчас уже готово. Но какая-то часть да, по Инстаграму и Фейсбуку будет позже добавлена. но ну, со временем, там, я не знаю, в течение месяца, я думаю, будет добавляться. Сейчас по таргету будете много изучать, по таргетингу много изучать будете, но... Также по email, да, по e-mail вся информация уже практически готова, то есть в течение там, двух дней она выложится. Именно по e-mail как настроить, как вот этот инструмент применять, который я говорил, по набору подписчиков, он вообще не относится, как бы не связан с нашим обучением, но он именно на, на то, чтобы как набирать других людей, обучать, как набирать подписчиков. То есть вам дается крутой инструмент, как им... Как им работать будет показано тоже. Но это уже в самом курсе. Как этот курс получить, вам тоже потом покажут. Так. В принципе, по Яндекс Директу еще не готова информация. Она будет чуть позже. И по рекламе в Гугле. В Гугле, я имею в виду, мы YouTube больше разбираем. Рекламу в Ютубе как давать. Тоже очень интересная ниша. Торги По Яндексу в любом случае будет. То есть метрика, метрика вот уже скоро тоже будет записываться а, по метрике, потому что метрика, она нам пригодится именно после таргетированной рекламы, мы больше будем давать сайт на e-mail, да, то есть у нас после таргета будет e-mail, и чтобы захватывать больше аудиторию, e-mail, он лучше будет работать. А, и, соответственно, метрика будет прям сразу после e-mail, и там уже Facebook, Instagram, а уже Direct, Яндекс.Директ это уже будет чуть позже с Google. А, ребят, хотел бы еще вот узнать, да, кто есть, обучается в нашем обучении. Кто прошел первый? Ой, кто второй пакет. Кто первый? Сейчас писать не обязательно. Я всегда говорю, первым больше, как бы оформление идет. Вся соль это идет второй пакет. Вот получаете ли вы результат? Если да, то напишите, какой. Вот мне что интересно. Кто проходит второй пакет уже, да, кто имеет результат, напишите. Да, я обучаюсь, да, у меня вот результат такой-то. И вот это вот, чтобы другие поняли, понимали, да, цен, ценно ли у нас обучение или нет, то подумают, я тут рассказываю, не знаю, что. Те, кто проходит второй пакет, что, какие результаты вы имеете, нравится ли вам просто, поделитесь. Можно сказать, здесь, я думаю, много новичков, кто присутствует. Кто первый раз может меня видит. Если я сегодня зарегистрировал второй пакет курса после обучения, можно будет перейти в третий пакет курса. Можно будет, да, а вы можете уже вы можете активировать сразу третий, но. Вы в любом случае, чтобы получить знание третьего, вам нужно пройти второй. Иначе смысла не будет. То есть здесь постепенно вам в любом случае сначала надо будет. закончить второй пакет. Результат 1030 долларов. Да, мой результат 900 долларов. У меня пока нет. Хорошо, значит будет. У Гарри более 1000 долларов доход. Прохожу второй пакет, если уже заработок. 1200, Наталья, это рубли, доллары, 33 700 рублей. То есть у нас доход не такой, как многие там говорят. Мы научим зарабатывать, там сидят по тысяче, по 2 зарабатывать, ну, по 10, да, там, согласитесь, это как-то не то. У нас доход сразу вот, ну, на лицо, Есть вот 10 долларов. Это в любом случае в начале такой будет тоже заработок. Начало у всех разное будет. У кого-то неделя, у кого-то день, у кого-то месяц. Все зависит от вашей скорости. Мы никого не подгоняем, не торопим. Обучение сделано так, чтобы вы постепенно, потихоньку, потихоньку на своем темпе двигались. 370 подписчиков, 500 долларов. Здорово, 370 подписчиков. Вот 1200 а, долларов пока без результата. Да, круто. А где найти первые и вторые пакеты? Ребят, вы, если вы здесь находитесь, вы в любом случае в рассылке, наверное, были. да? То есть откуда пришли первое письмо, оно как раз ведет на обучение наше Smart Money. То есть там идет именно то основное, уже с помощью чего вы заработаете. В любом случае вы заработаете, если будете выполнять эти действия. То есть найдите первое письмо с рассылки от того человека, который вы получили. То есть мы работаем здесь командный, Что у нас здорово, у нас командная работа. Работаем командной, и здесь мы ссылки никакие не даем вообще. Второй пакет результатов Нет. Ну, вперед, Людмила. Значит, повторяем. Значит, ну, я не думаю, что вы до конца дошли, если пишется, что результата нет. Отлично. Нужно работать. Результат один человек. Проходить обучение. Пока. Угу. А в среднем два пакета. Все, я вижу. Да, спасибо, ребят, за обратную связь, кто... Кто пишет, это вот именно для людей, кто там думает, стоит ли с нами. У нас предложение вообще супер, да? А, Плата после результата. Третий пакет стоит 50 тысяч рублей. Блин, заплатишь, когда заработаешь эти деньги. Круто, по-моему. Никто такого не делал. За третий пакет заплатите, когда заработаете. Так, так, так, вижу. Ребят, давайте вопросы, прям пять минут на вопросы, и я передаю слово следующему спикеру. Ответ, э, мне прям вопросики ваши самые, что вам непонятно, может, по реклама рекламе что-то хотите узнать. Задавайте вопросы, я прям пять минут отвечаю, и у нас уже нужно следующему спикеру дать слово. Да, это действительно круто, круто, круто. Круто, что вам круто, ребят. А, как получить третий пакет бесплатно? Третий пакет бесплатно у нас нету, ребят. У нас нету вообще ничего бесплатно. У нас за обучение после платится за само, за само обучение. А вот бесплатно у нас нету вообще ничего. Забудьте слово бесплатно. Бесплатно не работает ничего. За все нужно платить. Так, ребят, ну, я вижу, вопросов нету. Вопросов вижу, нету. Я передаю сейчас слово следующему спикеру. Это Елена Туманова. Она вам сейчас расскажет про Инстаграм, расскажет от себя несколько фишек. Спасибо вам всем за внимание. И уже в течение этого дня будет там активация, можно будет принять, э, перейти на активацию третьего пакета, да, там будет доступ даваться дальше, а уже где-то в течение этого, ну, в течение суток. Сейчас приветствуем Елену Туману, я передаю ей слово. Спасибо вам всем за внимание и пока, пока. Приветствую вас, друзья. Спасибо, Николай. С радостью вас приветствую. Если вы меня видите, слышите, поставьте, пожалуйста, пятерочки, чтобы я понимала, что со связи у нас все очень хорошо. Жду вашу обратную связь. Пятерочки. Слышно меня хорошо? Отлично. Еще раз всех приветствую. Очень рада, что мы собрали сегодня большую аудиторию. Особенно рада приветствовать партнеров нашей команды, кто уже продолжает обучение. Ну и, конечно же, тем ребятам, кто впервые к нам зашел, они тоже получат сегодня информацию. Читаю в чате, что многим непонятно, о чем мы вообще говорим, но на самом деле вам станет понятно, как только вы присоединитесь к нашему курсу и начнете обучение. Сегодня я буду говорить с вами об Инстаграме. Совсем недавно я открыла его для себя вот несколько последних недели я активно занимаюсь изучением и записываю уроки по Инстаграму. Когда я поняла, насколько наши возможности в Инстаграме обширны, то я, конечно, пришла в полный восторг. Поэтому я приготовила для вас уроки самым тщательным образом, настолько доступно и настолько понятно, что каждый каждый из вас просто разберется. Напишите мне, пожалуйста, троечки, если вы уже знаете, что такое Инстаграм, и у вас уже есть там страницы. У кого есть уже странички в Инстаграме, поставьте, пожалуйста, троечки. Замечательно, замечательно. Это здорово, это здорово, что вы уже обратили ваше внимание на Инстаграм. Знаете, вы когда-нибудь вообще просто задумывались, какое количество людей находится сейчас в Инстаграме? Ну, начнем, допустим, с России, не будем говорить про весь мир. Мы поговорим сейчас только про Инстаграм. 700 миллионов человек. Каждый десятый человек в России имеет свой аккаунт в Инстаграме. Вы представляете, какое огромное количество нашей с вами целевой аудитории собрано в одном месте? Социальная сеть Instagram, она изначально создавалась вот именно для мобильных телефонов, а так как у всех сейчас есть смартфоны, ну, либо практически у всех, то наш бизнес расширяется просто в огромном масштабе. Это не только какой-то один отдельный регион, это весь мир. Мы можем делать с вами свой бизнес просто на весь интернет у всех у всех даже у пятилетних детей я не говорю уже о, о людей среднего возраста у всех есть телефон так вот практически каждый человек просматривает какие-то видео что-то покупает в интернете и все это делается с телефона так вот представьте себе только на минутку что если вы правильно создадите свой аккаунт и правильно создадите свою рекламную кампанию, и о, вас, о вашем коммерческом предложении увидит вот весь вот этот вот потенциал, который сосредоточен на одной платформе, вы представляете, какое огромное количество людей может стать вашими партнерами. Какой огромный доход можно получать в вашем бизнесе, если вы все сделаете правильно? Так вот, свой курс Инстаграм я начала просто с самого-самых простых азов, чтобы было максимально всем понятно. Первое, конечно, это как создать свой аккаунт через смартфон. Ну, это такие азы, потому что я знаю, что есть люди, которые с Инстаграмом еще просто новы и даже совсем не знакомы. Так вот, начинаем. «Создаем аккаунты через телефон». Я прям наглядно показываю, как это делается. Для тех людей, у кого все-таки нет смартфона и кто не может по каким-то причинам создавать свой аккаунт через телефон, я сделала для вас урок, как открыть свою страницу через компьютер, как вы будете работать с этим аккаунтом через компьютер, как вы можете закачивать фотографии, как вы можете оформлять грамотно свою страницу через компьютер. Все это будет очень подробно уроки. Для того, чтобы нам было доступно максимальное продвижение наших страниц в Инстаграме, конечно же, мы все с вами создадим бизнес-аккаунты. На сегодняшний день Инстаграм – это собственник Фейсбука. Ну, про Фейсбук наверняка уже все точно знаете. Если Инстаграм еще немножко так смущает кого-то, то Фейсбук то точно знают все. Так вот, Инстаграм – это вторая по посещаемости социальная сеть. Вы представляете, какой масштаб? Так вот, начиная с самых азов, конечно, мы начнем с вами оформлять наши социальные страницы, оформим шапку, создадим активную ссылку, чтобы людям было удобно через мобильный телефон переходить на ваше коммерческое предложение, на ваши сайты, на ваши воронки и так далее. Оформите красиво свои аватары, будут даны подробные рекомендации, как сделать так, чтобы ваши аккаунты в Инстаграме были яркими и узнаваемыми. Инстаграм – это... Визуальная э, социальная сеть здесь э, принимают по одежке, как говорится, а потом уже смотрят на то, что вы пишете. Людям интересно наблюдать за жизнью других людей, особенно если у вас есть что-то интересное. Обязательно рекомендация для всех, кто решил, что будет плотно продвигать свой бизнес в интернете, бегом идите к фотографам и заказывайте красивую фотосессию с разных, не в одной одежде, а сделайте красивую одежду, возьмите несколько нарядов и, конечно же, сделайте фотосессию. Это основа правильного оформления ваших страниц в Инстаграме. Люди! любит смотреть на красивые страницы. Мы с вами пропишем э, очень подробно ваш э, аватар вашего потенциального клиента. Вы узнаете, э, вернее, вы не просто узнаете, а вы оформите портрет вашей целевой аудитории для того, чтобы точечно, грамотно давать рекламную кампанию вот именно на ту целевую аудиторию, с которой вы хотите общаться. В Инстаграме вот, самая активная, работоспособная, энергичная часть населения нашего мира, можно сказать так. Люди от 18 до 35 лет активнейшим образом пользуются этой сетью. Это... это это такой потенциал. Я когда начинаю думать и прорабатывать свои рекламные кампании, у меня рождаются тысячи постов, тысячи креативов, которые и тысячи портретов моей целевой аудитории. Прорабатывать можно самым конкретным образом. Вот, ну, просто каждый сегмент. Если вы уже занимаетесь продвижением своего Инстаграма, поставьте, пожалуйста, двоечки. Двоечки поставьте, пожалуйста, кто уже э, занимается продвижением своего аккаунта в Инстаграме, отлично! Вижу, что уже какие продвинутые у нас э, наши партнеры это очень и очень радует. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и э, мы уже вырастили. Большое количество, большое количество своих единомышленников, таких же энергичных людей, как, как мы сами. Теперь то, что касается продвижения Instagram можно продвигать различными методами. Конечно, я обязательно очень подробно рассказываю, как можно продвигать свои, свою страницу в Инстаграме, используя бесплатные методы. И в частности мы поговорим о том, как можно использовать такой метод, как парсинг через, забыл, как называется это, масс-лайкинг и масс-фолловинг. Вот. Волнуюсь немного, поэтому нужные слова вылетают из головы. Ну, ничего страшного. Я думаю, кто этим занимается, тот меня понял. Масс-лайкинг и масс-фолловинг. Кто-то считает, что этот метод устарел, но э, есть определенные рекомендации, как быстро, эффективно раскрутить свой аккаунт в Инстаграме без прямой накрутки, для того, чтобы вы очень быстро получили свои результаты, вы очень быстро получили своих подписчиков. Мы используем определенные сервисы, которые один раз настраиваем и выбираем целевую аудиторию от экспертов, от каких-то вебинаров, где собирается очень много активных людей. И парсим всю эту аудиторию, выбираем людей, у которых есть инстаграм-аккаунты, и все это дело экспортируется к нам на страницы. То есть мы можем использовать уже готовую аудиторию и делать по ним рекламу. Этот метод, он условно бесплатный. Можно, конечно, использовать совершенно бесплатный сервис, как гамаюн, можно пользоваться этим, но здесь есть вероятность того, что аккаунты могут забанить. Поэтому мы используем максимальный безопасные бесплатные методы либо условно-бесплатные методы для продвижения своих аккаунтов в Инстаграме. Активно будем пользоваться продвижением своих сториз. Наверняка вы, если пользуетесь уже э, продвижением, то пишите не только посты, но еще и пишите э, видео. Сторис нужно писать обязательно. То есть пока вы еще не дошли до моих уроков, э, и, но продвигаете Инстаграм, пишите как можно больше сторис. 5-6 сторис с вашими какими-то ежедневными моментами, что у вас происходит в жизни. Привлекайте к себе как можно больше людей. И, конечно же, обязательно прописывайте хэштеги. Хэштеги – один из бесплатных, но очень эффективных методов продвижения в Инстаграме. Далее. Каждый из вас создаст замечательную воронку в Инстаграме. Эта воронка, не буду сейчас подробно рассказывать, это очень интересная методика, и работает она удивительным образом очень и очень эффективно. Каждый из вас станет собственником своей собственной воронки. Более того, вот именно для Инстаграма Николай сделал нам подарок. Вы уже многие знаете, кто работает на втором тарифе, что с... Теперь вы начнете, вернее, те наши новые, новые наши курсанты, Каждый начнет готовить для себя сайт сам, и это дает нам огромные возможности. То есть вы не просто получите сайты, где, в которых вы уже ничего не можете поменять, там есть все готовое, то вы получаете сейчас сайты, они будут в вашей полной собственности, вы можете их немного редактировать, и э, то, что касается подарка, это у нас у каждого будет свой сайт для мобильного приложения, то есть мобильный сайт. Он будет хорошо читаться с любого мобильного устройства. Для Инстаграма это просто находка. Ну и теперь мы перейдем к самому интересному. То, о чем Николай начал говорить, это таргетинговая реклама в Инстаграме. Скажите, пожалуйста, кто уже использует таргетинговую рекламу в Инстаграме? Поставьте, пожалуйста, единички. Мне вот просто интересно, кто уже у нас продвинутый и делает таргетинговую рекламу в Инстаграме по всем правилам. Жду единички. Одну пока единичку вижу. Ну, не очень много единичек, ну ничего страшного, абсолютно ничего страшного. Я была готова э, к, такому, к таким ответам, потому что это действительно достаточно, э, достаточно сложный элемент в продвижении. Это не бесплатный метод, этот платный, но все равно я для вас постаралась э, записать... Э, так просто и так подробно и понятно эти уроки, чтобы для вас это было понятно и доступно. Здесь мы... Также, как и говорил Николай, мы можем выбирать, прорабатывать каждый сегмент нашей целевой аудитории. Самое главное – это создать очень четкий образ, портрет, аватар своей целевой аудитории. И мы с вами будем прописывать конкретный сегмент, будем делать несколько креативов для Инстаграма и будем запускать рекламу. И прямо будем наблюдать в прямом эфире, как говорится, как будут они срабатывать. Если кто-то уже занимается, просто дам сейчас подсказку, если вы уже работаете с таргетинговой рекламой через Facebook, через ADS Manager, делайте как можно больше креативов и пишите разные тексты, пишите, ставьте различные ссылки, где это возможно, и сначала все тестируйте, чтобы ваш бюджет был сэкономлен и вы просто не слили все свои деньги. Ну, и еще несколько разработок еще находится, скажем так, у меня в голове. Я это все соберу, все это продумаю, протестирую, и я думаю, что на следующем вебинаре, либо когда мы будем с вами общаться, я вам озвучу, что же еще я добавлю в свой курс по Инстаграму. Если у вас остались какие-то Вопросы, что-то непонятно. Вы можете мне сейчас написать, буквально несколько минуток я отвечу и передам слово следующему спикеру. Жду ваши вопросы. Таргет отдельно от Фейсбука же нет. Абсолютно точно мы делаем таргетинговую рекламу, Через ADS-менеджер. Для того, чтобы мы могли делать таргетинговую рекламу, мы должны создать обязательно бизнес-аккаунт, я об этом сегодня говорила, и на базе Facebook, Instagram и Facebook, это, считайте, что это одна социальная сеть. Instagram сейчас принадлежит Facebook, поэтому все рекламные кампании мы делим, делаем через бизнес-аккаунт. Даже не знаю, что это. Приходите на обучение, узнаете, что это. Таргет идет в РК Фейсбука, а Инстаграм уже куплен Фейсбуком. Поэтому реклама идет одновременно и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Ну да, все правильно. Если вы можно настроить таргетинговую рекламу только на Инстаграм, либо только на Фейсбук, либо на все вместе, здесь уже все будет зависеть от того, как вы хотите. 1 и 2. Где взять? Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду тарифы? Вам нужно обратиться к тому человеку, который пригласил вас на наш вебинар, и взять ссылочку и получить ваш доступ к обучению. Нужно проходить обучение. Что говорит? Да, действительно, нужно проходить обучение. А если тебя Facebook постоянно блокирует? Ознакомьтесь внимательно с правилами Фейсбука, значит, что-то вы делаете, нарушаете какие-то их правила и законы. Интересно все пошагово по созданию таргета в Инстаграм. Да, конечно, все будет пошагово и все очень понятно и доступно. Меня навсегда забанили в Фейсбуке за использование музыку с авторским правом. Вот с помощью, вернее, с авторскими правами надо быть очень аккуратно. Есть достаточно сервисов, где можно использовать музыку без авторских прав. С авторским правом и на Ютубе, и на Фейсбуке, и в Инстаграме нужно быть очень и очень аккуратно. Жду ваши вопросы. Ну вот, когда будет пошагово, тогда и надо учиться. Вообще, вас не поняла, у нас и есть пошаговое обучение. Уроки вам будут открываться постепенно и дозировано, только тогда, когда вы будете осваивать предыдущий урок. Просто так вам не откроется шквал информации. Таргет Хантер используется в Инстаграм. Нет, Таргет Хантер мы не используем в Инстаграме. Для таргет рекламы в Фейсбуке мы, мы же будем создавать метки. Для таргет рекламы в Фейсбуке мы же будем... Ну, не поняла вас немножко, встраивать Яндекс, кукурузный в рекламу. Не поняла ваш вопрос. Что у нас будет, все будет на обучении. Сейчас какие-то частные вопросы. Я Азаров Владимир Сергеевич, я не совсем поняла ваш вопрос. Ну, давайте теперь я задам вопрос. Скажите, пожалуйста, создавал ли кто-нибудь уже из пользователей Инстаграма свои воронки? Знаете ли вы вообще, что такое воронки в Инстаграме? Я тоже не пойму, поконкретнее можно. Что конкретно, конкретно, более конкретно по обучению, свяжитесь, пожалуйста, с человеком, который вас пригласил. Он сделает вам презентацию нашего обучения, и вам сразу же станет все понятно. Никто не создавал воронки. Я знаю, но пока не создавал, нет. Нет, нет. Ну, вот, отлично. Так, нет, нет. Ну, давайте в двух словах я расскажу, что же такое воронка. Просто в принципе все, кто, все партнеры, кто у нас занимается на обучение, знают, да, мы создавали с вами воронку в Сэндлер, и эта воронка выводит нас на наш сайт, то есть создается определенная ссылка активная, да, пишется серия писем, все это компонуется, и как только человек подписывается на вашу рассылку, сразу же начинает срабатывать воронка продаж. Человек начинает получать серию писем, Первое письмо выводит его на вашу подписную форму, где человек знакомится с вашим коммерческим предложением, и после этого переходит уже непосредственно и подключается к вам в команду. То есть везде в наших сайтах прошиты наши реферальные ссылки. Так вот, такая же структура у нас будет и в Инстаграме. Конечно, есть определенные особенности, мы создадим с вами не только наш общекомандный сайт, который будет хорошо открываться, вот, но еще и создадим мини-сайт, который тоже можно создать в Инстаграме. Вот. И этот сайт тоже будет иметь свои активные ссылки, которые будет выводить на ваши подписные формы. Отправлять трафик мы можем куда угодно. Мы Можем выводить за пределы Инстаграма, допустим, на наши сайты, и дальше уже будут люди переходить и подписываться. Мы можем создать мини-сайтик, где, по, нажимая на определенную кнопочку, человек будет переходить на вашу страницу в Инстаграме и будет получать уже от вас сопутствующую информацию. Вообще можно через создание воронок, продавать все, что угодно, и перенаправлять трафик в любое место, будь это сайт, будь это ваш магазин, будь это еще куда-то, будь это на консультацию. Вообще воронка в Инстаграме работает очень интересно. К сожалению, не могу вот прямо на пальцах показать, как это делается, но думаю, смысл вы поняли, как это работает. Теперь то, что касается по Инстаграму еще немножко забыла указать, что же можно продавать через Инстаграм. А, да, кстати, я еще хотела сказать, что для тех людей, кто не хочет по каким-то причинам продвигать Инстаграм, но понимает потенциал, какое количество нашей целевой аудитории находится в Инстаграме, то есть возможность создавать арбитражные страницы. Что это за странички, тоже в двух словах скажу. То есть это мини -по, минимально наполненная страница, оформленная должным образом и имеет одну всего активную ссылку. Эта ссылка выводит за пределы Инстаграма. То есть здесь вы можете продумать, куда вы будете отправлять это, либо это будет ваш сайт. Внешний сайт, либо вы будете выводить это ВКонтакте, либо вы будете выводить на Facebook, либо вы будете выводить своих подписчиков из Инстаграма на ваши интернет-магазины, то есть вывести можно куда удобно, угодно. И про арбитражные сайты я тоже буду очень подробно говорить. Слышали ли вы когда-нибудь про такие арбитражные сайты или нет? Напишите «да», кто слышал, «нет», кто не слышал. И э, интересно ли это для вас будет? Отлично. Я так и думала, что это будет все очень интересно, но на этой ноте торжественной я с вами прощаюсь и передаю микрофон следующему лидеру нашей команды Smart Money, Илье Лебедкину. Илье Лебедкину, прошу прощения, заговариваюсь уже. Илья, забирайте микрофон, встречайте, друзья, нашего лидера. Раз, раз, раз. Приветствую вас, дорогие друзья. Сейчас мы включим камеру. Спасибо, Елена, за представление. Сейчас, друзья, минутку... Итак, приветствую вас, дорогие друзья, с вами Илья Лебедкин. Дайте, пожалуйста, обратную связь и напишите, как меня видно и слышно. Если все замечательно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Так, видимость вроде как у меня хорошая, я сейчас смотрю, да, и проверю на всякий случай, что напишут. Сегодня у нас просто замечательное настроение, потому что открывается третий пакет Smart Money, друзья. И я вас с этим поздравляю, потому что это действительно большой праздник на рынке MLM. Потому что такие фишки, которые там будут показаны и уже готовы большинство уроков, да, такими фишками большинство гуру, интернет-предпринимателей, которые делают в этой индустрии десятки тысяч долларов, они не делятся просто так. Поймите меня правильно. Они только на каких-то коучингах, да, которые стоят сотни тысяч рублей просто. Сотни тысяч рублей у Гуру такие коучинги стоят. И они там только это показывают. Я же подготовил для вас очень интересные уроки по e-mail маркетингу. Друзья, я то, что сейчас рассказывать буду, да, я, в принципе, это и сам же все знаю, но я хочу немножко с вами пообщаться. Напишите, пожалуйста. Как вы считаете, что дает e маркетинг? Вот какие его самые-самые большие преимущества вообще в применении к MLM бизнесе, в инфобизнесе, вообще в любой области в заработке в интернете? Чем хорош e маркетинг? Что он позволяет делать? Какие в нем преимущества? Первый и второй пакет. Рацил, как это, где это? Обратитесь к тому человеку, по рекомендации которого вы присоединились на данный вебинар, зарегистрируйтесь, если вы через рассылку да, пришли, просто вернитесь к первому письму, пройдите регистрацию, первая регистрация g вторая Smart Money, и приступайте к обучению. И рекомендую, конечно же, вам поступить, торопиться, чтобы как можно скорее получить доступ к третьему пакету. И не нужно будет заниматься там... Звонками, уговорами, постоянными навязываниями в скайпе, да, и использовать все старые методы. Вы научитесь, как делать так, чтобы люди сами выходили на вас заинтересованы. Итак, друзья, почитаю. Набрать подписчиков, подписная база, хороший доход, базу подписчиков. Дмитрий, ну для чего она, в чем преимущество собрать, да, email, маркетинга, имя, Трафик, подписчики, база подписчиков равно доверенительные отношения и продажи. Отлично, конечно, много правильных ответов. Ну, подписчики, друзья, подписчики просто, вот Фарид написал и другие еще тоже. А подписчики, что они нам дают? Подписчики могут быть в социальных сетях просто, да, и могут просто висеть. Если они не заходят, например, на страницу там ВКонтакте или в Фейсбуке, то смысл от этих подписчиков. Деньги я Крам написал. Партнеры, отлично. ЦА целевая аудитория игр пишет замечательно. Какие еще друзья варианты? Золотой актив сбор подписчиков, а значит будущих партнеров клиентов. Отличный ответ. Конечно же, друзья, в первую очередь все мы находимся с вами в интернете. Кто-то знаком между собой, да, кто-то не знаком. Но в первую очередь это создание доверия. То есть об этом я уже говорил много раз и в предыдущем вебинаре тоже говорил. Если вы будете использовать там инструменты по автоматизации, начнете какие-то программки скачивать, если у человека к вам не будет доверия, то он никогда в жизни не купит. А email-маркетинг позволяет постепенно, постепенно, вот такой курс еще есть да, в интернете, холодные контакты, горячие контакты через интернет. То есть они были холодными, они начинают смотреть серию писем автоматическую, и таким образом у них появляется доверие и разжигается интерес. Если вы, конечно же, правильным образом создали серию писем, а именно в третьем пакете, в Smart Money, и показывается, как создать автоматическую серию писем. И в чем еще преимущество, как вы думаете? Позитив. Друзья, э, на самом деле, э, серьезно так скажу, более 90% людей в интернете не собирают подписчиков, а ищут легкие деньги, партнеры просто на автомате да, ничего не делают, ищут все это подобное. Но на самом деле... В большинстве случаев они, к сожалению, ничего не находят, разочаровываются потом в заработке в интернете, потому что теряют свои деньги, у них не получается приглашать. Вместо того, чтобы начать тратить свое время, это даже не просто тратить время, это вы будете инвестировать время в подписную базу, а именно e-mail подписчиков, потому что вне зависимости от проекта, Почему в, наш, в нашу систему Smart Money идут люди абсолютно с разных проектов? Потому что есть готовая система с инструментами, с воронками. Люди заходят, обучаются, применяют на практике и потом уже в абсолютно любом проекте зарабатывают деньги. Сами подумайте, когда у вас есть email mail база, к примеру, 10 тысяч подписчиков. Просто нарисуем, да? Давайте нарисуем. 10 тысяч подписчиков. У вас база, представьте, через несколько месяцев. Представили, да? И представьте, вы создали рассылку, какое-то письмо, эти люди уже вам доверяют, так как они читали ваши письма, смотрели ваши видео, вы сделали рассылочку, и даже 10% конверсия, открываемости даже, да, или переходов, 10% вот, просто перейдут. 10% из 10 тысяч перейдут, это уже тысяча человек, перейдут и зарегистрируются в любой ваш проект. Вот насобирали базу, да, правильным образом, создали письмо, сделали рассылочку. Ну, тысяча, из них не все, конечно, зарегистрируются, да даже если из тысячи, которые посмотрят, еще 10%, еще как бы меньше, да, напишем, еще 10%, то это 100 человек. То есть, если у вас есть база, 10 тысяч подписчиков, примерно 100 человек вы за 1-2-3 дня получите по вашей реферальной ссылке в любой абсолютно проект. Как вам такая стратегия? Ну, вы скажете мне сейчас, как вам напишите, друзья, нравится, хотите ли вы собрать базу 10 тысяч подписчиков и зарабатывать абсолютно в любом проекте в интернете. Даже без проектов. Любой курс создали, любой инфопродукт, Сделали рассылочку и сразу же живые деньги на ваши кошельки. Напишите, как вам такая идея. Плюсики поставьте, если вам такое нравится. Друзья, ставьте плюсики, иначе вы не сможете собрать подписчиков. Потому что если я увижу, что вам это нужно, да, действительно начнется сейчас какое-то движение в чате, пойдут плюсики, я покажу, как вы сможете в короткие сроки получить очень большую базу подписчиков, при этом вкладывать вообще почти ничего не нужно. То есть вы знаете, что на рекламу часто нужны деньги, да, там, на трафик, на инструменты, на всякие целевые сервисы проплачу. Там топ-лидерс, паблик хат, там PR MLM комьюнити. Ну, кто в курсе, они меня сейчас поймут уже, да, о чем речь. А вот здесь с минимальным количеством вложений можно собрать очень большую базу подписчиков. Я смотрю, пошли плюсики в чат. Значит, вам это действительно, друзья, интересно. Даже много, я сейчас листаю даже специально, да, смотрю. Замечательно. Отлично, друзья. Супер. И я сейчас расскажу, как это сделать. И это сможет абсолютно каждый. Просто каждый, не, вне зависимости, новичок, вы не новичок, реально сможет сделать каждый. Потому что я как посмотрел, оценил возможности этого инструмента, я просто был в шоке сразу, я сразу загорелся это сделать. Ну ладно, смотрите, доверие, понятно, количество партнеров, понятно, клиентов, бизнес, да. Но смотрите, так вот так вот, видно хорошо. Как их собрать? Я сначала все-таки хочу у вас узнать, друзья. Ну, мне реально интересно. Я, конечно, сейчас расскажу, как это сделать. И сможет сделать, повторить. Ну давайте немножко э, с вами пообщаемся. Напишите, как вы думаете, как быстро собрать базу подписчиков? Не просто в сендер, да? а именно email подписчиков. Как быстро собрать ее? Какие у вас есть варианты? Вот реально интересно. Вот как бы вы поступали бы, друзья? Смотрите, вам дали, например, сайт, да, и там есть форма. Ну, я думаю, вы заходили на такие сайты, заходите сайт, а там имя и e-mail. И, например, кнопочка «Либо подписаться, либо хочу доступ, либо получить». Курс там какой-то, либо же регистрация, да? И вот таких два поля есть обычно. И напишите, пожалуйста, свои варианты, как вы на этот сайт будете привлекать трафик, чтобы собрать огромное количество целевой аудитории. Ваши подписчики. Я хочу почитать интересные варианты. За шкирку привести. Использовать рассылчик. Базар e-mail. Сергей, ну в принципе, использовать рассылчик можно там по скайпу рассылать. Да, можно со своих других баз рассылчик использовать и как бы сделать перелинковку на другую базу. В принципе, нормально. Знал бы как, был бы спикером. Взаимопиар. Отличный Владимир Вариант тоже. Да, можно договариваться, друзья, с, с другими людьми, у которых уже есть базы. Делать определенный взаимопиар. То есть он у себя в рассылке вас рекламирует, да, пиарит. А вы его. Таким образом, вы обмениваетесь базами. Это сразу тоже можно хорошее количество, достаточно получить подписчиков. Это тоже очень хороший метод. Создать. Полезный бесплатный продукт за подписку. Галина, отличный вариант. Бесплатная полезность. Магнит через подписку. Дать полезность. Евгений, совершенно верно. Воронку задействуйте. Или задействую непонятно, что там человек хотел написать, Сергей. Да, бесплатность, предлагать какую-то ценность. Купить чужую подписную базу. Но можно и так, но я же говорил, вариант такой, чтобы минимум денег да, вкладывать. Ну что понятно, много людей сейчас на вебинаре, которые они присутствуют, и они хотят что-то такое использовать, да, чтобы максимально по минимуму денег вложить, а выхлоп получить ощутимо. Подарки раздавать, сделать хорошую рекламу. А что именно? Иван, а что именно в вашем понятии? Рекламы много, да, разные бывают. Еще, еще несколько вариантов прочитаю и расскажу. Автоворонка с ценностью бесплатный. Игорь, отличный вариант. Свой блог сделать Фарид написал. Да, блок тоже отличный вариант, но Фарид тут такая ситуация, что нужно э, на него очень много времени вкладывать. Даже потом, через время, по ключевым запросам, там, Google, Яндекс, да, действительно будут находить ваш блог, люди, если у вас там прописаны ключевые слова, такие как, как приглашать в МЛН, например, да, сетевой маркетинг, MLM бизнес, не получается приглашать партнеров, например, кто-то напишет, и найдет со временем ваш блог, но это огромное количество времени нужно вкладывать на это. В рассылчике запустить серию писем с полезностями. Свой блог, пост продающий сделать. Смотрю, друзья, собралась довольно-таки неглупая аудитория. Очень-очень хорошие варианты вы пишете. И с этим как бы я рад, что такие варианты, да, что не просто какие-то полные чайники собрались, хотя, может, и такие есть, и они ничего не пишут. Но не переживайте, ведь все мы когда-то были чайниками и ничего не знали. Ну, как бы мало да, чего знали, что, как делать. И это кажется всегда, когда это не пробуешь, да, не делаешь, это кажется всегда как-то сложно. А потом, когда это освоишь уже, ну, это как на велосипеде, к примеру, ездить. Очень же легко, кто умеет, правильно? Правильно. Э, так, все, варианты перестали идти, я напишу. Такая гробовая тишина. Все варианты, которые вы написали, тоже, в принципе, можно использовать. Но именно с минимальными затратами, просто с копейками, а то и вообще бесплатно. Это с помощью курса «Конвейер партнеров». То есть вы настраиваете систему, не просто email mail маркетинг, да? Вы настраиваете систему, определенные записи в соцсетях размещаете, и люди сами туда, они хотят получить этот конвейер партнеров, потому что все нужны партнеры. Друзья, ну, согласитесь… Никто не может отказаться от такого предложения. Вот если бы вам задали вопрос, к примеру, Игорь, здравствуйте, вам интересно было бы узнать про инструмент или курс, или систему, которая позволит получать дополнительно, к примеру, 50 оплаченных партнеров в ваш бизнес, даже без вашего участия практически? Ну, конечно, в большинстве случаев человек ответит, да, пожалуйста, мне бы было бы интересно взглянуть, да? А здесь он будет видеть, и все это тоже в третьем пакете Smart Money будет, да? Он будет видеть этот курс, будет вносить, и самый крутой инструмент, мы к нему... Ну, это понятно, да, вот вы меня сейчас слушаете, ну, думаете, ну, конвейер партнеров, понятно, название курса просто. Ну, действительно, очень сильный инструмент. Это Friends Chain. French Chain, если неправильно говорю, друзья, извините меня за мой английский, это French Chain, это цепочка друзей, это реальная бомба, просто бомба, вот реальная бомба. Это создается просто вирусный маркетинг, вот вы даете человеку вашу ссылку, да? он перешел по ней, вписал имя, фамилию, ему нужно, чтобы будет возможность получить вот этот курс, очень крутой, стоимостью 18 900 рублей, абсолютно бесплатно. И он вписывает свое имя, фамилию и начинает других друзей приглашать. А они своих друзей приглашают, а те своих, те своих, те своих. И пошло, пошло, как снежный ком. Начинает вот так вот набираться просто подписчики, и вы даже не, не успеете посмотреть, как у вас уже будет а, несколько тысяч а, e-mail базы подписчиков. И это в короткие сроки. За месяц можно спокойно набрать 3, 5 и больше тысяч подписчиков. И все это будет, друзья, ну, здесь в третьем пакете еще покажу, я там урок да, записал, как именно создавать любой ваш курс с любым названием и запускать его в массы, просто в массы, чтобы все его пиарили и все люди будут попадать в вашу базу. Вот. Вот такой вот крутой инструмент. Через виджеты можно, да, через виджеты, Игорь, это тоже все классно, но понимаете, здесь, здесь элементы вирусности, вирусный маркетинг. Когда вот Почему сетевой маркетинг это круто, да? Потому что, когда человек что-то узнает, он начинает с другими знакомыми, друзьями делиться, те со своими, те со своими, и начинает строить сеть, из этого вы зарабатываете очень хорошие деньги. И точно так же и здесь. То ли рекламу заказывать, то ли там трафик заказывать, э, таргетированная реклама, там взаимопиар, это все классно, замечательно. Но вот это мне понравилось вообще больше всего. Потому что здесь я как посмотрел, я же говорю, вы даете просто, ну, чтобы получить, да, то два варианта. Либо 18 900 рублей оплачиваете за этот курс, либо получаете его бесплатно. И то, точно так же ваши люди могут получить его бесплатно. Как? Нужно привлечь 5 человек, которые внесут имя и email свое. Точно так же, как он сделал. Дальше эти люди тоже вносят свое имя и email. Им приходит такое же сообщение, и они начинают своих приглашать. Отец своих, отец своих, отец своих. И пошло, пошло, у вас начался собираться комп подписчиков. Друзья, скоро выкатится этот продукт, и даже его смогут попробовать, кто не на третьем еще пакете, да, вы сможете начать собирать базу подписчиков. Называется социальный замок. Ну, такое название я не слышал, Евгений, но спасибо за подсказку, да. Но я это называю просто вирусный маркетинг. И вы, друзья, сможете с помощью этого инструмента, сможете его бесплатно получить, собрать огромное количество подписчиков. А это вам и доверие. Это вам и автоматизация бизнеса. Вы разослали сообщение и получили сразу отклик людей. Когда у вас несколько тысяч, хотя бы пять тысяч подписчиков, да, вы разослали, разослали сообщение и тут же сразу ощущаете, что люди как бы отвечают, задают вопросы, начинают вопросы задавать. Если про бизнес, там, рекомендую, конечно, и полезность да, рассылать, и э, какие-то продающие ролики, текста и так далее. Вот, друзья, на этом я буду завершать, потому что я могу до утра тут стоять и рассказывать, да? но очень скоро это будет продукт. А в третьем пакете Smart Money вы сможете создавать свои такие продукты. Назвать его правильным образом, оформить. Оформление тоже очень крутое, там специальная программа есть, вы там скачиваете, все настраиваете, но это будет там все показано. И вы сможете такие свои курсы запускать, массы пускать по соцсетям. Люди их будут пиарить. Почему они будут пиарить? Потому что им тоже нужна база подписчиков, им нужны подписчики. Они тоже будут пиарить. А те, друзья, их тоже будут пирать, и это будет очень сильно расходиться, и вы будете собирать огромное количество подписной базы. На этом, друзья, завершаю. Спасибо вам за внимание. Всем желаю хорошего настроения, побольше партнеров, оплаченных в ваш бизнес на полном автомате, успехов во всех делах. И также рекомендую срочно обращаться к тем людям, от кого вы узнали про этот вебинар. Если вы ну, рассылочка, как бы, да, пришла, то вы можете написать, задать вопрос. А лучше всего просто вот там список вот так сообщений идет, да. И вот тут самое последнее, вы про вебинар, например, узнали. Правильно? Вы берете просто ползунок и вверх подымаете, Возвращайтесь к первому письму, где будет написано ваша ссылка там на обучение. Переходите по этой ссылочке. Создаете кабинет Smart SmartMoney, первые уроки даже вообще можно бесплатно просто посмотреть, там 7 уроков. Вы смотрите, оцениваете, это для тех, кто не в SmartMoney еще. Оцениваете, и уже там на восьмом уроке нужно будет площадку за 10 долларов активировать в GMG, кто не знает. Потом следующие доступы получаете. И потом начинаете двигаться по системе, при этом зарабатывая замечательные деньги. Друзья, с вами был Илья Лебедкин. Спасибо еще раз всем за внимание. Возвращайтесь к первому письму, проходите регистрацию. Если зарегистрировались, срочно активируйтесь и стремитесь как можно быстрее пройти все 70 уроков. Если у вас возникает вопрос, а за сколько их можно пройти, друзья, за 30 дней можно пройти, с уверенностью вам скажу, 100% гарантии. Потому что я специально тянул, я мог там буквально за полторы-две недели максимум пройти да, эти все уроки. Но я специально тянул, делал себе выходные, перерывы, по 2-3 дня не проходил вообще уроки. И у меня спокойно получилось все 70 пройти за 30 дней. Кто там на 50-м уроке, кто-то 31 смотрит, кто-то 35-й, кто-то 42-й. Друзья, все спешите, если вы хотите посерьезнее чеки да, в интернет-бизнесе, спешите до конца обучения сейчас пройти и перейти к третьему пакету. Еще раз всем хорошего настроения. Я завершаю. Принимайте верное решение. Ждем вас всех в нашей дружной команде.